в быть не может. Два я нереален. Водех, вы меня ждали. В живу в экране парень. Два дех, я нереален я yeah. вы меня ждали. Ваде, твой комментарий. Это мой новый сценарий. <с kalau> Самый малый в мире Ваде. Они мотор, но не тесто. Yeah. Да я знаю тайный рецепт. <с todavía> как сделать так, чтобы все изменились лица? Да я сделал мульт, ты заработал мульт, все, что ты сделал, друг, никто не видел. Что написую, утром разряжаясь Ну, не нужно много кофе будто я токийский гуль. Делаю дорого, это 2D, Правда, до сих пор езжу по городу на 2D. Зачем отношения, смотрю на тянок 2D Сначала не до жаря на гранде God damn! Много пятую что забыл, как петь соло Вот Так плохо рисую, как дизайнер с ритромом Мне не надо чартов, я хочу разбор кома Да я допнул, не будешь, чтобы уснуть на полгода И реально был повод, но теперь батя дома Бладе, я не реален, 2D, вы меня ждали, Бладе, живу в экране, нарисованный парень. Бладе, я нереален. реален, 2D, вы меня ждали, Бладе, твой комментарий, это мой новый сценарий. И все, конец походу.